Ребята, всем привет! Сегодня в своем видео я вам расскажу, что делать, если каждая папка открывается в новом окне, где находится настройка, отвечающая за открытие папок. Поехали! А, допустим, открыта у нас папочка, вот у меня C-Windows. А, вот если мы открываем папочку «Курсор» или какую-либо друг, другую, она открывается в одном и том же окне. Но бывает так, что папки открываются в отдельном окне, вот таким методом. Как это исправить? Заходим в вид, параметры, и вот здесь вот, во вкладке «Общие» есть обзор папок. Стоит галочка «Открывать папки в одном и том же окне». Если у вас стоит открывать каждую папку в отдельном окне, то, соответственно, если мы откроем какую-то папку, она будет открываться в отдельном окне. Мне удобно, чтобы все открывалось в одном окне. Такую настройку можно применить на Windows 10, Windows 11. А если вы, конечно, хотите открывать в отдельном окне, но по умолчанию вас стоит открывать в одном окне, то просто зажимаете Ctrl и открывайте папочку, которую вам необходимо открыть. Вот, допустим, C Windows, нажимаем Ctrl, папочка, курсор, и все, она открывается в отдельном окне. Ребят, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!